Всем привет! Меня зовут Валентина, я из Красноярска. Мы все также занимаемся грузовой техникой. И сегодня хочу вам рассказать историю, как мы приобретали автомобили КАМАЗ в торговку банкротству. Несколько месяцев назад на площадке мы обнаружили, что выставлены на продажу на аукцион несколько автомобилей КАМАЗ. Должник это был юридическое лицо о дороге Сибири. Данное юридическое лицо занималось э, ремонтом дорог. И соответственно очень много техники выставлялось на аукцион, порядка 100 единиц. Но нас заинтересовали именно КАМАЗы, поскольку мы занимаемся переоборудованием и переделываем эти автомобили в лесовозы. При этом их стоимость увеличивается в разы при продаже. Я решила сделать запрос по интересующим меня лотам. То есть нам пришли фотографии пяти автомобилей и местонахождения, где их можно посмотреть. Два автомобиля находились в городе Кызыл, это республика Тыва. И три автомобиля находились в городе Абакан, это республика Хакасия. Мы решили с мужем съездить в небольшую командировку и посмотреть все эти автомобили. Когда мы приехали в Кызыл, человек, который должен был нам показывать технику, сказал, что таких автомобилей у него нет. И мы, в общем-то, очень сильно расстроились, потому что расстояние от Красноярска до Козыла довольно-таки большое. И поскольку база была очень большая, мы практически всю ее обошли. Техники на этой базе очень было много. И абсолютно случайно я выхватила взглядом автомобиль, который был нужен именно нам. Он был в абсолютно исправном состоянии. Мало того, что он использовался в работе. То есть территория, на которой находился этот автомобиль, принадлежала ООО «Восток». На данной территории должны были быть два автомобиля. Нашли мы только один. То есть второй нам так и не показали. Вероятнее всего он находился где-то на дороге в работе. Потом мы поехали в Куртабакан. Осмотрели оставшиеся три единицы. Эти автомобили стояли в гараже. Гаражи были довольно-таки тесные. Камазы стояли вот впритык к стене. То есть у нас не было возможности поднять капоты, поднять кабины, посмотреть, как там все внутри у этих автомобилей расположено, и вообще все ли комплектно. Ну, то есть визуально осмотрели, что коробки, двигатели, все на месте, сверили номера. Ну, и, в общем-то, приняли решение брать именно три КАМАЗа, которые находились в Абакане, поскольку и по транспортным расходам, по доставке в Красноярск это было намного бы дешевле, чем мы с В общем, заявку мы Подали на аукцион. Борьба за КамАЗ была очень жесткая. Цену повышали. Ну, в общем-то, свои три КамАЗа я все-таки забрала. То есть, я была признана победителем на этих торгах. Ну и в среднем, несмотря на то, что цена была довольно-таки серьезно увеличена на аукционе, мы уложились в ту среднюю стоимость, которую для себя первоначально определяли. Первый КамАЗ стартовал по цене 110 тысяч рублей, взяли мы его за 176. Второй КамАЗ стартовал с 225 тысяч, купили мы его за 315. И третий КамАЗ стартовал с цены 152 тысячи рублей, а итоговая стоимость вышла у него 197 600 рублей. Напомню, что все КАМАЗы были на ходу, и стоимость нами была определена в 250 тысяч средняя цена за каждый автомобиль. При этом, после переоборудования автомобилей в сортиментовозы, их стоимость, несмотря на года выпуска, увеличится примерно в 2-3 раза. То есть средняя цена продаж такого автомобиля 700-750 тысяч рублей. То есть с учетом того, что мы потратим деньги на переоборудование, на изготовление площадок ассортиментовозных для перевозки леса, мы получим примерно 1 миллион чистой прибыли. При покупке техники я советую, не берите, пожалуйста, технику не глядя. Обязательно осматривайте лоты, сверяйте все номера, а также проверяйте договорку купли-продажи, который вам готовит конкурсный управляющий. По требованиям Гражданского кодекса в договоре должны быть указаны, кроме прочих реквизитов, тип транспортного средства и номер и дата выдачи ПТС и СТС. Если этого указано не будет, а конкурсные очень часто забывают это написать, они этого просто не знают, то инспектор ГАИ имеет полное право отказать вам в регистрации. Вот чтобы не переделывать потом договор, обязательно проверяйте, чтобы эти реквизиты в договоре были.